И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я расскажу про игру Берверс. У них очень много конкурсов, я даже как-то занимал второе место в покере. В общем, переходите по ссылочкам в описании, а в этом видео будет розыгрыш 5 долларов в токенах Мир. Начинаем! А 5 долларов получит один из людей в комментариях, кто напишет про Берверс, свое мнение, как вам игра и все такое. И откуда вы узнали о Берверс? Этоги будут в моем Телеграм-канале, на него нужно подписаться, если там рубрика с 0, 400 баксов поднял. Ну и на Nier Games подписаться, чат там все про игры на Нир. Что ж такое Берверс? Прежде всего, это бесплатная многопользовательская стратегия с моделью, но ну, играет, чтобы заработать, созданная для мобильных устройств. Однако есть еще одно. Берверс это франшиза. Какой геймплей флагманской игры Берверс? Это классическая командная боевая игра. Основная механика стоит в том, чтобы объединить уникальные атрибуты медведя и найти синергию, которая поможет вам победить самых сложных боссов. Кстати, все ссылочки будут в описании, и советую вам перейти, потому что Берверс, часто покерные турниры, другие разные активности, где можно выиграть не только White List проект, но и там, допустим, призыви из ДТ. У меня друг несколько раз выиграл в покере, я помню только один раз. Но в общем, много всяких активностей, поэтому всем советую подписаться, сам в них участвую. Также в Берверс необходимо создать свою команду с уникальными медведями, ну и победить своих противников. То есть в Верге надо думать, собирать хорошую команду. Теперь лор мира Берверс. У Берверс большой интересный лор игрового мира. 11 кланов медведей с разными верованиями и философиями пытаются объединиться перед лицом конца их замерзающего мира. Такс. Летающий мегаполис несет их теплому закату, место, где по легенде избранный сможет вернуть тепло миру. Лор игры. Это попытка ответить на множество вопросов. Как антроповархные медведи и другие животные отреагируют на конец света? Какую роль будут играть в их обществе? Всеядные, травоядные, плодоядные, Какие философские и религиозные структуры они смогут создать? Какие у них будут конфликты? Какие вопросы они зададут? Ну и какие ответы найдут? Давайте представим его фольклорными мотивами и другими нарративными специями. Так, сберверс это веб-3 игра, основанная на блокчейне. Сложно ли для игрока, привыкшего к веб-2 играм? Как разработчики игр, команда проекта пытается создать для игроков бесплатную игроку. Игру. Игроки могут познакомиться с персонажами и погрузиться в игру, а затем, если они захотят, они смогут посетить торговую площадку и совершить покупки в игре. Это можно сделать, воспользуясь опцией веб-3, которую предлагает берверс. Какая экономическая система игры? Так, так, так. Игроки получают затоны за убийство монстров, выполнение квестов и специальных событий. Эти жетоны они могут потратить на внутреннеигровые бустеры, внутреннеигровые мутагены на боевые пропуска и так далее. Что делает Bearverse уникальным по сравнению с другими играми, типа играя и зарабатывай? Команда проекта сосредоточена на NFT Бирс, которые будут доступны из любой игры Bearverse. Жетон привязан к времени игрока, например, игрок запустил игру и провел 5 минут в командной битве на своем андроид телефоне. Затем он играл в игру, основную на распределении дополнительной реальности, а потом, возможно, играл в симулятор фермера. Переключение не имеет значения, вознаграждение в виде токенов приходит за все время. Это время и является одним из уникальных моментов. Как насчет внутриигровых NFT? эмбрионы и NFT бирс, которые позволяют игрокам получить персонажей из NFT. Существует множество возможных атрибутов, такие как сила, интеллект, уникальные пассивные и активные способности, а также принадлежность к клану или классу. Все они будут генерироваться случайным образом на этапе чеканки. Опять же, это бесплатная игра, и каждый может играть, используя только обычных медведей. Но NFT бирс позволяет игрокам начать получать прибыль. Какие особенности есть у NFT бирс? На данный момент есть пол из 30 пассивных и активных способностей и некоторые планы по его расширению. Для каждой из этих способностей есть визуальные эффекты, звук и анимация в 3D. Команда игры планирует создать 198 уникальных медведей, 11 кланов, 6 классов и 3 редких типа, редкие, эпические и легендарные. Как заработать на NFT Beards? Игроки могут купить медведя на рынке и скрестить его уже в у них медведями. Этот новый медведь также может быть продан на торговой площадке. Это убивает сразу двух зайцев, с одной стороны игроки зарабатывают деньги, с другой стороны грамотно обменяет свою команду для прохождения уровня и событий. Вот примерно так. У меня могли быть некоторые ошибки, если что, в комментариях можете указать. По ссылочке в описании будет Берверс, там, их Дискорд, все такое. Мой Телеграм-канал. Кстати, у Берверс можно там поучаствовать во всяких турнирах, проходит практически каждую неделю. Так что советую всем подписаться, удачи и будьте аккуратны.